Это у нас Приморский, улица Набережная, 14. Направо мы повернули, у нас кухня, современный ремонт, ванная, стиральная машинка, квартира после ремонта. Все очень чисто, красиво. Современная кухня совсем необходима. Плазменный телевизор. Большой холодильник. Столик на 4 человека, пожалуйста. Плита, чайник, микроволновая печь. Двор тихий, спокойный. Вид во двор у квартиры. Второй этаж. Идем смотреть спальни. С правой стороны комната рассчитана на 2 человека. Большой плазменный телевизор, кондиционер, двухспальный диван, большой шкаф-купе, современный, красивый балкончик с видом на двор. Следующая комната. Комната с двухспальным диваном. Уголочек где двухспальный диван, тройная стена. Тоже балкончик с видом во двор. А сейчас мы идем в комнату видом на море. Двухспальный диван, односпальный диванчик, кондиционер, телевизор. Вот общий вид комнаты. Это третья комната.